Я нахожусь в салоне Альтера, здесь все хорошо, чисто, народ тут привлекательный, добрый, так что советую вам приобрести здесь автомобиль и не пожалеете.